Мне вообще сказали, здесь будут э, э, турецкие ребята из Турции, люди, что я буду разговаривать на турецком. Я не знал, что буду разговаривать на русском. Ну, слава богу, хорошо, тоже именно так Хабил, извиняюсь, немножечко микрофончик поближе, спасибо. Ну, хорошо, хорошо. Спасибо. Я просто, да, сегодня просто... Э, на бегах по поэтому немножко а, не успел там через компьютер зайти а, добрый вечер всем кто меня слышит а, кто сегодня за экраном но ну, когда-то у нас тоже были такие вебинары и мы тоже как бы говорить верили. меня зовут хабил фамилия падалов я военный я служил 23 года после этого начал заниматься сетевым бизнесом ну, я много вещей предсматривал чем заниматься я сам был большим негатившиком <смех> от сетевого бизнеса, так говоря. Потому что я не видел людей, которые там занимаются сетью и зарабатывают деньги, да? Как говорится, критерские сумки, там кого-то куда-то подписать, потом негативы какие-то шли. Ну, мы, как военные люди, были далеко от этого. Ну, слава Богу, что мне попались нормальные люди, которые занимались сетью, И когда у меня было вообще совсем другое отношение именно за сетевой бизнес, да, я начал изучать его нормально. Я э, не, не остался в Азербайджане, чтобы делать этот бизнес. Не надо было больше изучать, потому что здесь потенциально больших лидеров, я не видел миллионеров сетевого бизнеса. Я когда слышал в России, в Украине, не знаю, там, в Германии, во Франции, везде они есть, но наших никогда не было в их списке. Поэтому мне наверное, понадобилось э, особенно его изучать. И поэтому я ходил в многие тренинги. Иногда люди, что думают, например, сейчас наши друзья нас слушают. Иногда все думают, ой, хоп, он пришел, он заработал. Нет, такого нет. Что происходило за кулисами, это просто только Богу известно, что настолько это все было трудно, настолько надо было пройти трудности. Если не пройти этих трудностей, если я послушал бы тех людей, которые... человеку... Да, ничего. Светлана, всем микрофоны отключите, пожалуйста, всем отключите, кроме Хабелы. Да, я отключила у всех микрофоны уже, да, у всех отключено. Я не могу всех видеть, а хабил, продолжайте, пожалуйста. Ну, все нормально все, это технические вещи, они должны быть. Посмотрите, друзья, что единственное я понял. Я понял, что многие вещи мы сами знаем, у нас есть свои цели, но просто мы что делаем? Мы не делаем те вещи, которые знаем. Нам просто надо было делать те вещи. Иногда эго какое-то там, иногда какой-то менталитет. Иногда человеку ты просто один раз приглашаешь и просто второй раз не хочешь звонить, понимаете. Но я посмотрел э, сетевой бизнес сразу как на традиционный бизнес. Не только там подписать людей, я этим вообще не занимался никогда. На сегодняшний день, наверное, больше миллиона у меня команды, я его не держу просто так. Я же не подписал миллион человек, здесь не надо этим заниматься. Но сегодняшнего дня даже времени нету на это, чтобы там пойти кого-то рекрутировать, первую линию там добавить, потому что есть свои дела. Оксана, я тоже знаю, что нет на эти вещи времени. А когда говорили там, ну, я видел, люди занимались сетью в классике, да, как говорится, классическом маркетинге машин. Когда человека надо всегда везде подписывать. Чтобы у него было всегда первая линия, активные партнеры, там товарооборот сделать, активацию каждый месяц сделать. Ну, я, да, конечно, я занимался одной компанией, очень такой крупной, она продавала очень хороший продукт, но я потом увидел, что нет, люди, и мне не нужны такие деньги, я 5 тысяч долларов в месяц, не знаю, 10 тысяч долларов, это не мой цель, который я могу где-то зарабатывать и огромную работу проделать, за кого-то работать. Я потихоньку понял, что не стоит за кого-то работать. Если у тебя есть команда, эта команда должна сама работать. Это механизм, во-первых, надо запускать. Вот эти вещи мне привели, и первая же компания через третий месяц, не знаю, я стал там встретить звезды, чего-то, чего-то, мне там, чего чего там пригласили, первая такая... Ситуация была, сюрприз скажу. Мы пошли, поехали в одну страну, там было ну, большое мероприятие на 3000 человек. Я не знал, и вдруг, а я 3 месяца, этом бизнесе вообще, и вдруг там говорят, Хабил Бадолок, я на сцену, идите, расскажите про свои результаты. Ребят, я просто в шоке, 3000 человек, и ты просто первый раз выходишь на сцену. Вот эта волна убивала меня, я не мог, я просто там, просто мне повезло, что там кроме меня еще четыре человека было, я пошел, увидел микрофон там тянут кому-то, я пошел там самый постельно стоял, чтобы в себя прийти. И вот второй день, так я потихоньку начал привыкать. И я полюбил сетевой бизнес. На сегодняшний день, да, результат есть, есть, конечно, да, было бы больше, да, конечно, не было бы пандемии, не было бы факторов разных, да, например, карантин у нас, война, вы сами знаете, да, недавно, вот только завтра у нас парад будет, да. Вот эти вещи нас не остановили. Вот у меня рядом с ним друг, я как раз сейчас у него, этот человек тоже в этом проводовании поменял свой, свою жизнь, изменил жизнь своих друзей. Это реально просто заработок. Все это мы сделали. И почему я пришел? Вот это то, что я любил сетевой бизнес. И почему я выбрал именно crowd а, да. я, я, да. я перехожу. Больше года я не занимался никаким бизнесом. Потом, когда мы Магнусом 2017 года встретились в Стамбуле, я там жил. И мы там подружились, видят, что я хороший, у него там окружение, я видел, какие окружения ребята, у нас просто познакомились. Потом мы так подружились, иногда с там. я через Яндекс с ним переговорил или Гугл-переводчик, представляете, мы, я не знаю, им иногда с Майликом, он, например, отправляет мне, пишет там Магнус и самолет, с а <смайлика>. я знаю, что он куда-то летит, а я ему отправляю в машину, я напишу хабер. представляете, мы так общались, просто прикольно. Все. хорошо мы начали общаться и э, я видел что у человека есть финансовый стабил и... вас немножечко очень стало плохо слышно как сейчас, сейчас лучше хорошо. А, когда он мне предлагал бизнес в то время и я ему говорю, ну, Манс, у меня нет в окружении таких людей, которые там сотни тысяч долларов, не знаю, 50 тысяч долларов. Ну, там была такая элитная компания, в которую надо было много вложить. Но эта компания работала уже девятый год. Человек 9 лет в одном тоже проекте работал. И когда он мне предлагает 2019-27 августа предлагать бизнес и отправлять мне вот эту кровь, я первое слово просто я перевел, написал ему, ты что, ушел с той компании, что ли? Я знаю, сколько он зарабатывает там, какая команда у него есть. Он там топ-лидер, он зарабатывает 150-200 тысяч примерно евро в месяц. Представляете, что иногда наши люди, вот здесь, не знаю, там, занимаются кто-то традиционным бизнесом, кто-то, не знает, что-то где-то торгует, кто-то там сетью каким-то занимается. Ой, не говорите, что я ушел в другую компанию, я просто пока на 100 евро подпишусь, нету такого. Я тоже не делал так. Я зарабатывал до этого примерно 5 тысяч евро в неделю другой компании. Я сразу первым звонком звонил президенту этой компании, я говорю, брат, ну я же тебе говорю, когда будет нормальная компания, я уйду. А там продуктовая да, компания. И я ушел так, всем сказал, что я, ну, первый месяц мы не говорили об этом, просто работали, потому что было э, Но когда мы заходили, не было ничего. Когда Магнус мне все это отправил, я знал, что человек не просто зайдет в какой-то проект. Он говорит, это тот бизнес, в котором тебе не надо будет искать вариантов B. У тебя а вариант останется вариантом A навсегда. Я говорю, ладно тебе, все сейчас так говорят. Вот я тебе скину, ты посмотришь идею, Просто потом мне перезвонишь. Хорошо, я говорю, хорошо. Оказывается, он сам подписался 26-го и 27-го первым отправил ну, наверное, а да, мне А есть вот никого... такой вопрос. Что же вообще вот в вашей работе вам нравится больше всего? Вот что-то же есть, что вам больше всего нравится? Но имейте в виду именно э, в сетевом или просто в, э, в крадуном? В краудване, вот именно в краудване, да, вот в сетевом и в краудване. Вот, давайте так, в сетевом и в краудване. Что? Вот эти два вопроса. Вот, не знаю, многие этому не верят, когда ну, люди, которые меня знают, здесь сидят, Оксана там. Оксана, когда закрыла президента, я в дороге был. Она мне первый голос отправляет такой, я в дороге плакал. Я ездил и плакал. Вот этот Амин был сам на Гусейнов, президент на звезды. Он ну, говорит, что с тобой? Я говорю, Оксана Президента закрылась, он тогда был директором. Самое главное, я люблю, чтобы люди зарабатывали. Я знаю историю Оксаны, как она пришла, я знаю всех президентов, как они пришли в этот бизнес, не было денег, было трудно. Мы все так начали. У меня кое-что было, но я в основном, 99% людей, которые из сети сюда пришли, у этих людей не было денег. А он, я не знаю, у меня миссия такая, наверное, вот я помогаю всем. Кто-то мне звонит, там пишет, не знаю, там где-то, где где не знаю, 120-я линия, разницы нет. Я помогаю всем, чем могу, гифтами, не знаю, там, поддержкой, на вебинары выхожу, чтобы у людей а, все получилось. Когда они зарабатывают, вот это мне дают самый главный кафт. Когда мой друг за год купил такую дачу около моря в себе, это не дача, это дом конкретный, да, вилла, мне это приятно, когда я прихожу, чтобы его дети здесь, хорошо, мне тоже хорошо. Абилл, а а вас не слышно? Не знаю, у меня так же держу, как все сейчас. Да, лучше. У вас, когда приходит сообщение, видать, падает звук и... Да, это сообщение вот не... Отлично, отлично, Хабил, отлично, спасибо. Да, от не избежишь, да, подряд же пишут. Мне самое главное в сетевом, я всегда говорю, ребята, единственное, вот Кролов, наверное, помнит, наверное, помнит там, ребят. Я всегда говорю, ребят, если хотите построить нормальную сеть, не подпишите людей, чтобы зарабатывать деньги, подпишите людей, чтобы помогать. Если у вас это... Есть в сердце, и просто вы говорите о сердца, люди это поймут. И иногда э, мы сидели там на да, Казахстане или в Азербайджане, когда работали первое время. Все говорят, ну те, как получается, люди, ты просто приходишь на встречу, ты даже не показываешь бизнес, ну почему они подписываются? Я говорю, ребята, я же всегда вам говорю, единственный э, секрет этого бизнеса это когда твоя душа и язык свой, то что говоришь, он идет от души. Если ты это делаешь. У тебя сто процентов. Это единственный секрет сетевого бизнеса. Okay. Единственный секрет, когда ты начинаешь в этом бизнесе э, работать, ты должен быть всегда честен со, своими, со своей командой. Ты не должен э, поймать звезду, ты не должен эти вещи делать. У тебя есть какая-то карьера, ты благодарен твоей команде. Эта команда тебя делает успешно, ты просто за ними идешь. Лидер не должен подписать на Лидер должен быть хорошим человеком. Кабил, а, это... еще такой вопрос. А что вы вообще посоветуете вот именно вот новичку, который... Только-только зашел вообще вот какой его первый шаг вообще должен быть более такой вот ну как, ну, как вот все мы заходим первый шаг да но да. ваш совет вот, мне интересен ваш совет что он должен сделать Посмотрите, здесь понимаете это на сегодняшний день это зависит от разных вещей от принятия решения человека какие с какого отрасли он пришел не знаю, он традиционщик, он сетеверник. У разных людей есть разные способы. Я э, что имею в виду? Не надо много э, копаться в этой системе, чтобы начинать работать. Если человек начинается, он говорит, нет, я изучу, потом начну. Это человеку потом будет трудно. Ему нужно, самое главное, немного, немного, немного просто изучать систему. Немного. Много информации нельзя. Когда много информации, человек не может я всегда говорю, ребята, я могу провести вашу встречу, а эта встреча не получится на сегодняшний день. Потому что мой взгляд на этот бизнес и новичок вчера пришедший, это совсем разные вещи, Объем совсем другие. Я как-то общался с Анастом Лассиным, он мне сказал, ты не понимаю, что такое тропа. Я президент 3 он мне говорит, пока не понимаю, что такое. Тропа". Понимаете? Кстати, я пока не понимаю. А вот это идеология того, что... Вот новичок начнет изучать всю систему. Есть у нас лидеры, которые хотят сразу, чтобы его человек все знал. Как выводить биткоин, как сделать это, как, нельзя. Загрузить новичка нельзя. Новичок должен просто знать первые шаги, как приглашать людей, что за система, идею просто, миссия компании, что такое. Вот эта платформа, они будут приносить нам прибыль, и все. Его первые шаги обязательно зарабатывание денег. Окей, okay, хорошо, Хабил. Он, а если еще... он если заработал за в течение 10 дней, 1000 евро, у него все, все встречи получатся, а в течение 10 дней он ничего не заработал и только учится пока, когда он начнет работать, любой человек, который придет ему на первую встречу, что скажет? Ну ты за 10, 10 дней что заработал? Да, да. Э -э -э, эти вопросы вообще наших действительно потенциальных партнеров, наших э -э, близких людей, которые говорят, ты иди там, да, я посмотрю, что ты, да. Вот это часто такое бывает, э -э, так сказать. Э -э. Единственная вещь, если кто-то тебе это говорит, забудь про него. Вот, я хотела сказать, что да. А скажите, EM он, придет, как... Извини. он придет, он попозже придет, у тебя просто время. Когда увидит, что человек действительно сделал результат, он придет, да, действительно. А если даже вот есть человек, который говорит, ты выводи деньги, я приду, ты заработай, я приду, ты подпиши, я приду, ты, ты зачем потом мне нужен? Не с тобой. Вот что я говорю, например, если вот представьте, когда я начал, нету ни одного ролика на русском языке Нет ни одного файла, нет ни одного, не знаю, лидера, который я мог бы показать. Вот этот человек зарабатывает, я только начал. Не было ничего. Ноль. Когда мы потом нашли на русский нервский там залоде Фролова э, один видеоролик отправлю куда-то и сразу негативность своя что вы в этой системе <залоди> понимаете и вот что, вот самое главное просто зайти верить в свои силы а кроудван это просто сила это мощь это энергия это просто энергия денег Посмотрите сегодня, вот эти люди, которые сегодня первый раз просто меня видят, слушают вас, да, может быть, первый раз. Просто посмотрите сетевиков, занимающихся crowdfunding, людей, реальных, которые реально зарабатывают деньги. Не фунтики, которые там показывали, какие-то компании, миллиардеры, кто-то, кто-то. Посмотрите видеоролики, посмотрите итоги недели сколько людей машину покупают, Долго закрывали, квартиру покупали, не знаю, там инвестицию делают. Люди зарабатывают реальный день, не просто... Это еще ничего, мы только начинаем. Только у нас работает один, одна платформа. Сейчас запускаем вторую платформу. Представляете, 100 платформ таких, там работает триллион. И сколько будет пассивный доход? Если кто-то сегодня говорит, а, там 10 евро пришло, а 5 евро пришло, ну то... Вот у меня несколько традиционных бизнесов, оттуда мне никаких не приходит. Я только краудвану зарабатываю, сокрываю, налоговый, там метод, там метод, аренду дает там. А, хорошо, Хабил, я от волнения того, что сегодня у меня вообще первый раз такое событие. Я даже забыла вас представить. Поправляем. Прошу вас прощения. А, с нами Хабил Бадалов, наш первый вообще высший лидер, который начинал у вообще у стоп начал начинал свою карьеру вообще у стоп открытия компании, это человек, который сделал колоссальный колоссальный вообще э, э, труд, да, для, и сейчас а Хабил уже президент и мы потеряли Хабил. Так, так, так. И сейчас вы уже президент три звезды, да? Я хотела еще одно попросить, если можете на турецком сказать... Людям здесь, они есть, они присутствуют, они хотят, конечно, услышать от да. вас вот буквально напутствие, буквально в двух словах напутствие, чтобы можно было уже... Пожалуйста. Да, посмотрите, Турция, Азербайджан – это просто одна нация, это просто две государства. Турция, Азербайджан – это просто одно единое. Во всем смысле. Везде мы всегда, везде братья, везде разницы нет. Я сейчас на турецком прийду, пару слов расскажу ребятам. А, но кто не понимает, уже нас извините. Вам надо научиться на турецком. Если вы едете, спасибо, если вы едете отдыхаете в Антарии, в Алане, надо научиться хотя бы салам алейкум. Мерхабар, геннадин, течек, перелашь. Мерхабар, кадаштар, бинерам, кашу, шусьбурда. Шумсовер, я думаю, Азербайджан, Пачедан, Абидадалов, Бен Тучада Цухтан, и другие лидеры, которые считают, что они не считают. Ангар, Шум, я что я сказал, что я сказал, что я что arkadaşlar ne söyleyebilirim Ben biliyorum Türkçede çok kon sistemleri ya çok sistemler partlardı. insanlar birbirini mehkemeler nerim savunma bakanlıklarını verdiler ancak başlattığımız bu şiçe çok büyük yani bunun internette çok şeyleri araştırabilirsiniz bakabilirsiniz Yani biz ben kendim başladılıkta bir şey yok yani Ee, mixer gördüğünüz platforma yoktu, live trends yoktu. Bu şirketin e, bakmama sebeplerinden en önemlisi neydi dostlar arkadaşlar? Bak bu sistemin, bu sistemde kurulduğunda kendisine ait ürün yok. Yani ki bu şirket yani bütün yarın bunu satamadı, yapamaz. Bu şirket arası bu e, ürünün, yani burada online ürünler alacak, burada başka bir ürün yok. Online platformları olacak. Bunlar hepsi bağlıda bir doğal olarak bir sosy Bu şirketin başında duran kişiler hepsi İsrail vatandaşları. Hepsi Google'da, Cibeya'da nerede isterseniz bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ona diyim ki yani Türkiye'de bu şirket çalışanlar var. Yani onların bugünkü sonuçlarına bakıyorum. Yani iyi bir çalışmalar yok. Yani e, siz bunu mesela orada benden önce başlayanlar da var bu sistemi. Ancak orada bu şeyler yok, sonuçta yok. Bu işi kendiniz kurabilirsiniz, çok iyi kurabilirsiniz. Yani e, Türkçe pazarı tam boş. Yani kurulduvan Türkçe pazarında tam boş. Yani var insanlar çok az orda. O yüzden e, arkadaşlar siz hepiniz bu şirkette. Milyonlarla para kazanabilecek kadar şanslısınız. Yani valla ben bugünlerim şansım olsa Türkiye'ye gelerimse milyonluk geçip kururum olurum. Yani gelme, biz savaş oldu. Teşekkür ederiz Türkçe Herkesin e, kardeşlerimiz çok beğendik. Yani bizim e, zor durumda bütün e, Türkçe bizimle oldu. Herkes bizimle oldu. Eskeri, e, devlet başçısı, Erdoğan Bey, herkes bizimle oldu bir yerde, yani biz de hep, hep sizinleyiz. Yani bu sistemde çok rahatlıkla, kolaylıkla çalışabilirsiniz. İnsanlar söyleyebilir mi ki ponzu da? tabii Ben başladıkta bu tam ponzuya benziyordu. Bugün ürünlü bir şey. Ancak ben burada olan kişilere bakıp başladım bu sisteme. Yani bu kişi bu projenin arkasında kimler duruyor, kimler bu şey yapıyorlar, kimler bunu dünyada ponzu yapmış mı, yapmamış mı arkadaşlar? Tam rahat kalıp tasabiliriz inşallah. Herhangi bir sorun olursa yani ben söz verip <gülüyor> size söyler biliyorum. Ancak olabilir ki oradan kimseye yani e, Svetlana'ya kimse çıkabilir, o Svetlana'ya söyleyebilir, yani sorunu gönderebilir ya sizin aranızdan özel ekip kurup bir kariyer kuran arkadaş olarsa e, o da bana direkt yazabilir, ben ona e, öğrenirim kariyerini ve söylerim yani çünkü. Biraz kusura bakmayım, ben de zaman en, e, önemli zaman zaman yetiştiremmiyorum. E, yani e, görme istediğiniz, duymak istediğiniz, para kazanabileceğiniz bileceğiniz çok düzgün bir sistem. Yani arkadaş, yani e, network geçmiş 70-80 yıldır var. Ancak kroldan yapanı kimse yapmadı. 21 milyon distribütör var olsun. Bir buçuk yıldır. Ben kendim dahi oldukta 70 yılın. Onunca aynı da e, dokuzunca aynı e, dahil oldum birinde. Sentenbide, sen çabır bizde bilmiyorum an saycildır. E, hep Türkiye'de bir şey yapın kalmadı bu ayların sırası. Dokuzuncu ayın birinde. Ağustos'un 31'i cezası oldum. Yani abi valla bir şey yoktu ortada. Yani bugün e, şu kişiler olsun, bütündü de, e, hayat değişti, para her bir şeyler e, yeni. Şükür yani porzulu falan da bir yere. Ancak tam farklı bir hayat yaşamaya başladım. Yani crowd bunu her birinize yapabiliyor. Yani bunu her biriniz yapabiliyorsunuz. Çok büyük potansiyalımız var. Çok büyük potansiyalımız var. Bakın arkadaşlar ben... İngilizcem yok. Benim dostum Magnus Larsen. Beni bu üye etti. Ve ben bundan öğrendiğim bir şey yok. Öğrenemiyorum yani. Bilmiyorum giden bu Ancak burada falan...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 Sizin üye olduğunuz bak bu Rus ekibi çok çalışkan ekib, çok. Ben onlara çok destek oluyordum. Yani arada böyle beyinler falan. Yani bu insanlar hiç tanımıyorum ya. Yani. Ancak bu insanlar bugün büyük işler görüyorlar. Yani bu bayanlar bugün 100 bin, 200 bin, 500 bin, bir milyona yakın euro para kazandılabiliyorlar. 80 adam yettiydi. O yüzden mesela ben bir arkadaş dostum var, yanımda eleşir. Şimdi size de gösteririm onu. Yani o da bizim prezident bir yıldız. O da çok sistemlere baktı, Türk arkadaşlarla çalıştığı. Yani büyük paralar kazanamazsa da, yani networkta bir büyük tecrübesi vardı ancak para kazanmadı. Yani bugünlerin bizi üzerecek bir şey nedir? insanların networkta bilgisi var ancak para yok. Abi bu sistemde para var. Ben onla da konuşordum sizin. Амин Хисейнов, был захснев. Я челл Амин Хисейнов. Амин Хисейнов, амин Хисейнов. Он забил четл доллар, а затем еще сец, агадаштана. Забил коем фалан, боссаларда фалан, да, что кинец-тибир, а за Азербайджан. И они бы сбили башта, Изменения, инженерии, французы, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, беседные, Будет бизнес-целлшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет бизнес бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет бизнес-целшмаказан, будет İstediğiniz bir şey kuracaksınız. istediğiniz e, her bir şeye ne yapacaksınız? Sadece çalışmak lazım. Sadece durmadım, usanmadım çalışmadım. Bakın ben bunu tek başladım. Valla değil mi arkadaşlarım? İyi de çalışırdı. Yok. Ancak sadece özüm kendimde değildim ki bana bunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. yapmazım. Planlamam Bu Bugünlerim çalışmıyorum. Bugün sadece ne yapıyorum? Böyle webinar yapıyorum, neredeyse bir görüş olur onu geçiriyorum. E, Tekniki bir problem olarsa şirketle e, konuşuyorum, onu hallediyorum. Yani işim bu. Yani başka insan, e, kişiye yetmiyorum, yani yeni bir kişi almıyorum sistemi. Yani buna ihtiyaç bile yok. Yani Network'in esrinde kuralları bu. Sadece biz ne yapıyoruz? İnsanı alıyorlar, biz diyen de ki yani kim derse, bu işi kurup bırakanlar. İnsanı alıyoruz sisteme, başını bırakıyoruz, kaçıyoruz, başka bir kişinin alıyoruz sisteme. Bu daha iyi olmadı. Yok ki birini alıyorum, yok böyle bir şey yok. Burası seninle üye olan her bir kişinin büyüdebilirsin. Sadece sevdi. Bana çok hoş oldu bu bugünlerin bizim ekibi yeni bir Türk ekibi yaransın. İnşallah öğrenirim yönsiyetlerden. Kim başlayacak falan olacak. Bir defa özel kendim ararım, hemen adamla konuşuruz. Arkadaşlar çok seviyorum size. Спасибо, Хабил, спасибо большое. Кстати, крецкий язык очень даже звучит приятно и очень мелодично. Не знала, но очень приятно. Оксана, я думаю, что с нами был Хабил Бадалов, президент «Три звезды», который заработал миллионы евро в «Краудван». Я очень рада, Хабил, благодарю вас за встречу. Спасибо всегда харизматичный человек. Я ни в чем, смотря на вас, понимаю, вы передаете через кран вашу энергию. Вообще просто отлично, замечательно, благодарю. И, Оксаночка, если ты здесь, передадим тогда уже тебе слово. Оксана, Оксана это большой молодец. Это мой друг спа Мы до сих пор не увиделись ни разу. Но мы работали там когда-то. Она тоже не верала, но сегодня этот человек президент звезды и просто красавица. Молодец, Оксанка, обнимаю. Спасибо, спасибо, Хабил, я тоже очень счастлива, очень рада, благодарю тебя за то, что ты вообще первые дни, когда мы вошли в бизнес, всегда был на связи, всегда, вот любой звонок всегда на связи, звоню Володе Фролова всегда на связи, любая помощь, любая поддержка, и вот это вот, от вас пошла вот такая энергетика, когда мы помогаем друг другу, и команда благодаря вам, она и получается такая мощная, дружная, и мы все в одной лодке, все едины, все друг другу помогаем и да. делаем этот бизнес с удовольствием, получая огромное удовольствие. Этот бизнес да. перешел в нашу жизнь. Спасибо огромное, да. а, это, Володя, здесь извиняюсь, Оксана, Володя, я обнимаю тебя. Мы, Володя, стали друзьями. Это мой очень хороший друг, незаменимый, можно сказать. Это очень честный человек. Это, это настоящий лидер, который говорит всегда правду. И когда мы тоже начали, <laughs> было очень трудно. Вот он и вот этот, <laughs> мне тоже это основание проблем, много хлопот. Но мы работали, просто знали, что мы это сделаем. Вот поэтому, то, что люди сегодня иногда думают, что я не смогу, это нормально. Просто лидер, который подписал это, он должен нести его все. Другого ничего не надо. Все получится. Люблю вас, обнимаю всех, желаю всем успехов, Володя. Обнимайте обратно. Огромное что спасибо, привет. что пришли на мою команду. Спасибо огромное, Хабил. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы большое. нас настоящий спасибо. лидер, вы нас настоящий пилот. Мы за вами идем всегда до конца будем идти. Хабил, огромная благодарность тебе от меня. Огромный. Кавказ, огромный привет от Кавказа. Спасибо, спасибо Спасибо большое. От Калининградцев огромное спасибо вам. Спасибо большое. Друзья, хотела бы вам представить сейчас нашего еще лидера, своего вышестоящего спонсора Владимира Фролова. Володь, выходи. Если у тебя, если, друзья, у вас м, есть какие-то конструктивные вопросы, такие вот, да, то можете задать. Если мы имеем... Ну, вот какие у вас есть вопросы, вот такие, не технического плана, а вот хотелось бы услышать вопросы от новичков, которые только думают заходить в этот бизнес, уже почти решили, приняли для себя решение, но у них еще есть, остались какие-то, может быть, что-то им недопонимание. Вот если есть именно такие вопросы, которые, чтобы вообще все было понятно и ясно, тогда мы ждем эти вопросы. А, друзья, кто из новичков, включайте микрофончик и задавайте Владимиру Фролову вопросы. Да, Друзья, всем привет. Пока э, все, наверное, собираются с мыслями, чтобы задать какие-то вопросы. У меня буквально пару слов, наверное, будет, э, так скажем, история всего этого начала, о чем Хабил начал говорить. Э, и всем большие рекомендации, всем новичкам. Когда Хабил это начал, и мы подключились к крауду, вот о чем говорил Хабил, не было абсолютно ничего, друзья, не было ни одного слова на русском языке, и презентации мы проводили, открывая просто бэк-офис и делая экскурс по бэк-офису, рассказывая, что будет через год, через два, через три и мы шли на идею, на веру, исключительно основываясь на интуиции. Вот Оксана, я думаю, помнит да, п -п первую презентацию, которую она получала через экран компьютера. Это еще было до того, как мы лично с ней увиделись уже вживую. И сегодня, на мой взгляд, наверное, одно из самых лучших времен, да, самое лучшее время для того, чтобы зайти в крауд, потому что все только начинается, но уже все готово на самом деле. То есть готовы все инструменты, готовы все презентации, отработаны все схемы. И самое важное, что это начало, но уже у нас есть непосредственно платформы, есть готовые инструменты, есть что показать. Поэтому сегодня новичку стартануть и работать намного проще, чем было год назад, когда не было ничего. Поэтому самое важное сегодня прислушаться, наверное, к своей интуиции, к своему сердцу. Конечно, не отбрасывать на, там, на задний план, конечно, трезвый расчеты и рассудок. Смотреть объективно, вот, допустим, и презентацию. Вот, в частности, вчера я проводил, я уже дал некоторые цифры и рекомендовал всем заходить в интернет и просто посмотреть. О бизнесе, допустим, связанном а, с мобильными играми, те цифры и так далее. И а, вот эта уверенность, которая появляется, если вы разбираетесь в вопросе, она дает вам просто такую силу и мощь, а, ну, против которой невозможно, никакой негатив не работает, никакие отказы не работают. Поэтому только а, действовать, не обращая внимания ни на какие сложности. Mm -hmm. Давайте, возможно, да, какие-то есть вопросы, может быть, у ребят, у девочек. Ребята, задавайте вопросы. Владимир Фролов будет вам отвечать. Это человек, который сделал опыт огромнейший в компании. Я думаю, что для Владимира не вообще не вопрос ответить на ваши вопросы. Владимира, я вообще хотела задать тоже вопрос, хоть я уже не новичок, но я хотела узнать в новом году. А к нам заходят какие-то новые компании? Уже вам что-то известно, и можно пролить чуть-чуть свет на вот такой вот аспект. Ну, смотрите, конечно, всех тонкостей нам неизвестно. Единственное, что мы можем сегодня уже объявить, это то, что будет, естественно, в декабре запуск 19 числа платформа, связанная с лотереей. То есть все знают Epic One Latom. Mm -hmm. Потом начало года, первый квартал, это будет запуск Mixter Plus. Это направление уже игр а, более высокого уровня. Это те игры, которые сегодня играются на приставках, на там Sony PlayStation, Xbox и так далее. И в дальнейшем это уже развитие iGaming. А, вот, это а, называется как киберспорт уже. То есть это вот уже в этом масштабе будет развитие. А, мы деталей и тонкостей не знаем. А непосредственно точных направлений. И понятно, почему. Потому что это, так скажем, корпоративная тайна, и э, большинство э, вещей, проектов, естественно, нам будут доноситься только в том случае, когда они уже будут готовы к непосредственному запуску для того, чтобы конкуренты э, каким-то образом что-то не выведали и не могли каким-то образом там либо э, раньше это сделать, либо, может быть, какие-то палки в колеса нам, так скажем, засунуть и так далее. Но это вот самые главные планы. Мы знаем, естественно, по дорожной карте, что 2021 год это также будет рынок развлечений, а 2022 это рынок уже а, коммуникации. То есть, возможно, стриминговые платформы какие-то будут, может быть, мессенджеры. Но, естественно, всех деталей, я думаю, даже и Хабил, и Магнус деталей не знает каких-то, потому что, ну, может быть, и знают, но, конечно, это все держится в какой-то такой... Ну, тайне. Ну да, не тайна, а даже секрет, он всегда приятен, когда его потом подают как секрет, правильно? Ребята, задавайте вопросы. все, молчат, все попрятались. Ребята, у кого-то есть вопросы, задавайте, Мо... пожалуйста. Добрый вечер, можно я, да? Да, конечно, Альбина. Добрый вечер, Альбина Калоева, новичок. Хотелось бы организатора в первую очередь поблагодарить за доставленное удовольствие видеть президента «Три звезды» вживую. Это приятно для новичка, как для меня, как... Для многих хотелось бы Владимир задать вопрос. Поделитесь, пожалуйста, как правильно выстроить стратегию, стратегию ведения данного бизнеса. Вот для человека, который пришел не из сети, да, не сетевой бизнес. Просто вот как правильно выстроить, может быть, есть какие-то советы ваши личные уже по опыту, которые работают действительно и которые могут принести успех в, и добиться успеха в короткое. Довольно-таки время. Спасибо. Альбин, ну такой самый, самый, наверное, важный и самый распространенный вопрос у новичка. Ну, на мой взгляд, нету какого-то единого ответа, потому что все очень индивидуально, все зависит от того, из какого, так скажем, ну, рода сферы деятельности вы пришли в бизнес, вообще был ли у человека какой-то опыт и есть ли у него сетевое окружение. Это тоже очень важно. То есть, как вы понимаете, если есть сетевое окружение, то можно начинать работу по сетевому окружению. Если же нет сетевого окружения, мы с вами вынуждены проводить встречи с людьми, которые также далеки от сетевого маркетинга. И здесь все очень индивидуально. Я просто всем всегда рекомендую. Есть один главный закон. В сетевом маркетинге не добивается результата только один человек, который остановился. Это статистика. И эта статистика может сработать абсолютно невероятным образом. Можно провести 60 встреч и будет 60 отказов. А 61, 62, 63 отказ это будут ваши ключевые люди в команде, с которыми вы заработаете огромные деньги и дадите возможность этим же людям изменить свою жизнь. Это я не помню какого-то, по-моему, Рэнди Гейджа спросили, каким образом вот, ты стал миллионером. Он сказал, я провел тысячу встреч, из них 700 человек мне отказали сразу же. 300 человек сказали, что я подумаю. Из этих 300 человек, 50 человек подписали контракт. Из 50 человек, 20 человек начали работать, и 5 человек сделали меня миллионером. Да, Владимир, я подтверждаю ваши слова. Да, то есть Здесь все очень-очень индивидуально. Самое важное не останавливаться, потому что из любого опыта, я уверен, что здесь присутствуют люди, как и э, пришедшие абсолютно без сетевого опыта, и есть люди с огромным сетевым опытом, позади у которых э, множество компаний, и они прекрасно знают, что... Э, это все приходит с опытом, и главное, не останавливаться. И самое важное, не обращайте внимания на то, что у вас не было сетевого опыта. Я вам даже скажу больше. Очень часто у людей, у которых не было сетевого опыта, и они попали в хорошую компанию, получается больше результат. У них нет вот этого негатива и вот этого негативного опыта за спиной, вот этих, знаете, поражений и страха очередного поражения. Поэтому э, двигайтесь вперед, и самое важное – это личные качества. Чем преимущественно сетевой маркетинг, да? что он доступен абсолютно каждому человеку, но результата добивается только человек, который не сдвигается с пути. Здесь не нужно знать высшую математику, вот о чем говорил Хабил, да? не лезьте в дебри. А вот вам мой совет и пример из моей структуры – которая была там в 2006 году, тоже огромная а, структура была в несколько тысяч человек. И вот как пример, а, были два человека, а, там Рената и Григорий. А, Рената задала обычный вопрос, что мне делать? Мы ей сказали, вот у нас в офисе два раза в день проводятся презентации. Твоя задача просто приводить людей на презентации, так как ты пока ничего не знаешь. Она начала делать простые действия, которые мы ей сказали, давать информацию людям и приводить их на презентацию. А Гриша выносил мозг тем, что он ежедневно приходил и показывал свои новые расчеты по маркетингу, как же там больше можно что-то там, какие-то проценты заработать. И вот э, Рената за первый месяц заработала около 10 тысяч долларов, а Гриша не заработал ничего. И Гриша через полтора месяца просто плюнул и ушел, а потому что он элементарные вещи не делал. То есть смотрите, сегодня э, все в компании и э, в команде выстроено. Э, спикеры проводят презентации. Э, партнеры, лидеры, спикеры проводят школы. Ваша единственная задача, ну, я не знаю, если в вашем регионе еще проводятся, допустим, живые презентации людей, которые имеют какой-то опыт, это еще замечательно. Но если мы сейчас даже остановимся на онлайн-встречах. За вас сегодня делается работа. Пользуйтесь этим. То есть любой сетевой маркетинг строится на мероприятиях. Мероприятия – это те вещи, которые работают за вас если вы сами будете присутствовать на всех мероприятиях и поставите себе задачу приводить на мероприятия, я повторюсь, это могут быть как онлайн мероприятия, так и живые мероприятия на земле, как минимум одного-двух приглашенных и просто на этом не останавливаться, за вас всю работу сделают ваши спонсоры. То есть вы даже не переживайте и используйте в хорошем смысле слова своих спонсоров. Потому что спонсоры, они ответственны за тех, кого приручили. Поэтому пока вы сегодня учитесь, делайте вот этот поток людей. Потому что завтра, вот об этом же говорил Хабил, у вас не будет времени делать новые встречи. Потому что завтра, когда начнет расти структура, у вас будет главная задача, это уже работать со своими лидерами внутри своей организации. Поэтому сегодня, пока вы на пути становления, не лезьте в дебри. А, ну, я не говорю о том, что там не нужно изучать маркетинг или еще что-то, с ним нужно разобраться, да. Но а, у нас есть энергия и сила. У всех у нас с вами 24 часа в сутках, из которых мы полноценно там, можем там, 8-10 часов а, активно действовать. Ваша задача сегодня разбрасывать камни, знаете, да, есть такое выражение, разбрасывайте камни. Давайте как можно большему количеству людей из своего окружения информацию, чтобы потом не произошло так, что ваша двоюродная сестра оказалась в чужой структуре, как это очень часто происходит в городах. Вот я вспоминаю прошлые времена, когда не было еще толком интернета, и мы работали на земле и очень часто на презентациях двоюродные сестры в одном зале встречались и кричали друг друга: Эй, ты что? А я уже в другой структуре. А что ты мне не позвонила? А я думала, тебе не надо. Не решайте никогда за людей, нужно ему это или не нужно. Дайте человеку информацию, естественно, правильную, а правильную информацию могут дать ваши спонсоры или спикеры, которые проводят мероприятия. Поэтому самое важное не останавливаться и пробовать всевозможные методы и э, живое общение, то есть свое личное окружение. Работа через соцсети. То есть множество сегодня инструментов, но самое важное, разбрасывайте камни. Время собирать камни будет чуть позже. Спасибо, Владимир. Очень, очень хороший ответ, действительно очень много всего. Я вот, например, не сетевик, у меня нет никакого вообще опыта в, сети, в сетевом... Бизнесе, и я все-таки увидела в Краудван действительно вот именно ту ценность, вот а, саму бизнес, меня зацепила бизнес-идея, я пришла на нее и начала действовать у меня, а, как особо за меня вообще ни один а, а, ни один спонсор ничего не сделал я все делаю сама, то есть ищу информацию, изучаю, применяю, приглашаю, методом тыка я начинала все вот это делать, то есть практически я сама вышла вот на... На все это. Спасибо, Владимир. Еще у кого-то есть, друзья, вопросы? Задавайте. Владимир с нами, он а, отвечает на вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Майгуль. Да. я Как месяц здесь? Хотела лично задать Владимиру вопрос. Владимир, скажите, пожалуйста, у вас в Алматы есть офлайн презентации как-то вот можно было бы пригласить, вот так работает? Майбуль, я это узнать а, да, да, да, я понял ваш вопрос. К сожалению, сейчас нет, мы проводили, как только были вот эти вот коридоры, так скажем, вот между вот этими пандемиями, так скажем, да, жесткими, мы проводили на еженедельной основе презентации, ну, если там встречи какие-то, Сейчас мы не можем найти, к сожалению, никакого а -а -а, коворкинга или аудитории какой-нибудь, где проводить, потому что большинство торговых, о, не торговых, от а этих бизнес-центров, где можно было это все проводить, они сегодня очень боятся и не запускают ну, для проведения вот этих презентаций. Поэтому как только будет какое-то послабление, мы даже уже пытались найти какой-то, может быть, офис, чтобы это был не бизнес-центр, а с отдельным входом, и чтобы там что-то проводить. Но, к сожалению, все наши попытки пока не увенчались успехом. Вот, поэтому как только будет, мы начнем системно, может быть, несколько раз в неделю, конечно же, проводить какие-то встречи, презентации и так далее. Пока, к сожалению, нет. Спасибо большое, Владимир. Э -э Какие-нибудь там выходы уже у вас будут? Э дайте знать, пожалуйста. Я тоже с Алматы? Да, вот. конечно. Мы сразу же, как только мы начинаем что-то проводить, во все общие чаты э сбрасывается информация, и там даже если вас нет в каких-то чатах, то лидеры уже по вам э все это, естественно, всю эту информацию разнесут, так скажем. Спасибо, Спасибо большое, Владимир. Друзья, я думаю, что мы сегодня провели замечательную встречу, и у нас уже встреча длится час. Если есть у вас еще один вопрос, давайте зададим, потому что у Владимира уже позднее время и. У нас э, ждут наши партнеры. Мы еще не ложимся спать, еще очень много работы. Вот, давайте еще какой-нибудь вопрос, и мы будем, наверное, завершать нашу встречу. Ни у кого нет. Друзья, есть вопросы? По-моему, нет, Оксан. Да, ну, наверное, может быть, стесняются, ничего страшного, поэтому, если что, друзья, вы задайте тогда эти свои вопросы там Светлане, адресуйте их, потом, так скажем, лично. Если будет необходимость, мы соберемся более узким кругом, и Светлана получит все ответы и уже до вас донесет. Я понимаю, что иногда вот в таких общих комнатах да люди стесняются иногда задать. Я всегда говорю, глупых вопросов не бывает, но, к сожалению, иногда у нас люди боятся, что зададут какой-то вопрос, а он, как бы, может быть, кому-то покажется глупым, но глупых не бывает вопросов, лучше задавать всегда их. Вот, поэтому, друзья, самое важное, что э, мы все с вами э, находимся сейчас, э, наверное, не то, что в одной из, а, наверное, в самой э, лучшей перспективной компании, которая сегодня есть вообще в области сетевого маркетинга там, или прямых продаж. И это сегодня не просто наши слова, а это подтверждается всеми цифрами, которые демонстрирует компания, потому что такого роста и такой динамики не было ни у одной сетевой компании, ни у одной компании прямых продаж. Мы бьем просто все рекорды. Поэтому нас с вами ждет большое будущее. Делайте правильные действия. Присутствуйте как можно чаще на всех мероприятиях компании. Не останавливайтесь, все только у нас самое лучшее, у нас еще только все впереди. Поэтому всем большое спасибо, огромное спасибо организаторам, Хабилу, Оксане. Хабилу огромное спасибо, если бы не наша встреча, конечно, ничего бы не было. Оксане огромное спасибо, она знает все прекрасно про себя, какая она молодец. Вот, Поэтому всем большое спасибо, друзья, и давайте, если будет необходимо, будем собирать чаще вот подобного рода как бы, встречи. Владимир, благодарю за ваши ответы, благодарю за то, что вы приняли участие в нашей встрече. Я вообще с вами не знакома, но вот сейчас понимаю, что да, нужно встречаться с вами действительно со всеми почаще. Как как я понимаю, это вообще это заразительно, это передается энергетика, естественно, опыт принимается, опыт уже действительно приходит, общаясь вот со, с вами, с теми людьми, которые уже как сказать, сделали свой результат. И я вас благодарю, Владимир. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо друзья. друзья. Оксаночка, спасибо тебе огромнейшее. Ты у нас организатор, самый такой лидер, тоже очень энергичный, всегда на связи, всегда подобишь словом. Огромнейшее тебе спасибо. Нет слов, даже не могу выразить тебе благодарность. Спасибо, друзья, что сегодня нашли время, собрались. Спасибо, Светлана, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Всем успехов и до новых встреч. Оксана, спасибо огромное Владимиру, огромное спасибо и Хабилу. И Светланочка, тебе тоже огромное спасибо. Вам всем, друзья, вам спасибо. спасибо большое, спасибо всем. Всего доброго и всем успехов.